Сегодняшняя тема, видео, посвящена мотивации. Существует много литературы на этот счет, но, по сути дела, она бесполезная. Тема очень обширная и интересная, и мы еще много раз будем ее затрагивать. В данном видео я дам вам краткий и проверенный совет, который обязательно вам поможет достигнуть своей цели. Итак, поехали! Совсем немного теории. В психике человека есть негативное и есть позитивное. Одно без другого никак. Это как плюс и минус, как инь и янь и так далее. Что это значит? Это значит, что человек может оценить что-то либо позитивно, либо негативно. И вам нужно это использовать. Но как? Позитивная оценка это, например, когда человек знает и хочет сбросить лишний вес и больше зарабатывать. Но на практике он этого не делает. Потому что оценивает ситуацию позитивно. он думает вот с понедельника, с нового года, а сейчас не то время, не те силы, и находит кучу отмазок. Ожидает подходящего стимула, но в итоге, по прошествии времени, а это могут быть целые года, он остается там, где и был. Все потому, что он оценивал все позитивно. Как мотивировать себя? Суть в следующем. Пример. Не такой я и жирный, не так мало я зарабатываю, да и вообще у меня все довольно неплохо. Я и так себе нравлюсь. Меня все вполне устраивает. Это и есть позитивная оценка. И этот момент, на котором все заканчивается, дальше ничего. Поэтому нужно использовать негатив. Да, звучит не очень приятно, но работает на все 100%. Поймите, человек такое животное что без крайней необходимости не будет ничего делать. И логика тут у нашего подсознания такая. Если условия более-менее неплохие, то зачем напрягаться? Не так ли? Вот тут нужно и создавать себе крайнюю необходимость самому, используя негативную оценку. Пример, девушка хочет стать моделью, но ей говорят, мол, дорогая, если ты сбросишь вес, ты не будешь моделью, а о карьере актрисы и подавно можешь забыть. И тут девушка понимает, что ситуация крайняя и нужно что-то делать, но тут негативная ситуация сама собой разумеющаяся. Чаще всего негативную оценку приходится находить самому, так как подталкивать вас что-либо делать никто не будет. Поэтому нужно самому искусственно оценивать ситуацию негативно. Пример другой. Парнишку побили хулиганы с района, и этот парень начинает усердно заниматься боксом и в тренажерном зале, чтобы обрести навыки и ответить обидчикам. Понимаете разницу? Этому человеку создали необходимость. Причем не используя дополнительный негатив, как мотивацию, ничего бы у него не вышло. Это очень важный момент. Поймите, что чем бы вы ни занимались, всегда есть кто-то лучше вас. Всегда кто-то может прийти на ваше место. Так вот, используйте свои инстинкты, как это ни странно звучит, для достижения своих целей. Мотивация в спорте. И спорт тому очень хороший пример. Например, готовится парень к соревнованиям по бодибилдингу. Уже последние недели сушки, углеводов нет, а соблазн перекусить чем-то сладеньким такой большой. Так вот, в этот момент используйте негативную оценку, помните, что если вы перекусите, если вы сорветесь и дадите слабину, вы проиграете и загоните себя в еще более худшую ситуацию и состояние, чем вы были вообще до занятия бодибилдингом, так как в таком случае все ваши труды и работа будут бессмысленны, и мало того, ваша работа на смарку, на ваше место придет другой, тот, кто держался и смог выстоять, потому что объективно этот человек лучше вас, он проявил силу воли, он дисциплинированней и он победит. И приз достанется ему. Представьте, как сильно это подавит ваше тщеславие и доминантность. Только так становятся победителями. Только так можно закалиться. И спорт в этом помогает. Он дисциплинирует и не дает опуститься до жалости к себе. Так как от инстинктов никуда не уйдешь. То тогда позвольте им сыграть на вашу пользу. Теперь по поводу мотивационной литературы, которая стала в последнее время так популярна. Часто можно услышать, что если любишь свое дело, то мотивация не нужна. Но это обман. Любое занятие превращается в рутину и часто состоит из вещей, которые не нравится делать, и это нормально. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!